Так, авторитетное жюри. Но ты сделал! Понесла, Побеждает Макси! Уху! Уху! дальше? Ребят, ну а также напоминаю про свой челлендж, если твой комментарий продержится больше двух часов не лайкнутым, то ты получаешь от меня какой-то приз, либо это сигна, либо это какая-то денежка на киви в обмане и так далее. Ну а также самый креативный комментарий попадает в мое следующее видео, вот тут, вот тут, тут и вот здесь вот, а вы видите 4 самых, на мой взгляд, крутых э, комментария. Ну а теперь приступаем к самому челленджу. Погнали. Она снимает да? уже, да? Она снимает, ничего не махнет. Как ты понимаешь, что она снимает? Ну, Все, можно, в принципе, ледовские... Может... А, вот что-то горит, вот, херня да, мигает, да. да. да. Э -э Это мигает, а э, можно было как бы... Так, че, у нас сейчас часов можно съемки, да? Да. А, а звук нормальный будет? А да, где, где, где, а где микрофончик? <плоди> чувак? Микрофончик вот двежды. Ну, да, -да. Да, -да. Вот да, да. Вот это микрофончик, да? Как, буду... как, как, тебя да буду... как, как тебя зовут еще раз? Да, я тоже Андрей. Андрей, у вас Так, вот тебе Ну, Так, где мы? Ну, да да Ну давайте, ну. Да. Так, салют, друзья, с вами Фикус и Макс Рэй. Сегодня у нас будет челлендж. Мы будем кушать бананы без рук, а также пить воду залпом тоже без рук. Слишком просто... быстро, подожди, дай мне что-то тоже сказать. Да, а, поздоровайся а, с своими подписчиками. Всем нравится, это Максима, это интересный Фикус. Просто Не, просто Фикус. фикус просто интересно интересный отвалился. А это Азлогор. Это большой. я, здорово! очки, чтобы тебя видели? Это наш режиссер, Это, продюсер. Я, я, я, я. продюсер Да, основные операторы Солиды, счастья, к мере а а а а Поддержки И Карла, да, и которую никто поддержка. не okay. знает ты, ты, ты тоже будешь съесть банан, я ничего не знаю Что? Я не тебе, я разбуду. Я у тоже есть банан. Да? А что это тебе а? хочет? А как я в этом просто писал? <смех> а? Подписал контракт вчера вечером. А это тебе, да. Мне просто То нужно снимать. Ну ладно. По одному банану. Что самое интересное, что сидит 4 пацана, у каждого бана сижу я и просто за этим наблюдаю. Так, повторим правила. Мы открываем сейчас pepsi Больше мы ничего нет. Я отсюда на всякий случай. что? Пепси через нос ещё а, вот кстати, это может произойти Но я в этом деле профессионал У так. меня есть в первую очередь мы грызём бананы без рук А, вот. Вот. а грызём бананы без рук? Да, а даже, мы должны а открыть их, без рук понимаете? бананы вот. вот. вот. да, вот, кого-то Зараза, заразу не ест а ты его, а... Погнали, погнали, давай вот так приоткроем ЧТО ТЫ СДЕЛАЛ? ЧТО ТЫ СДЕЛАЛ? А еще Ого, ебать! А этот я съем. Зашибись! Спасибо за мной. Будем банан есть. Стол протереть. Ой, бля... Ха-ха-ха. А чё ты рвешь? Чё ты рвешь? Нагружачно. Я что я бананчик. Чё мне, я просто бананчик. Так, ладно, я больше что будет вести? Что я ввязался? Вот зачем я послушал интересного? Объясни мне. Зачем я Серегу послушал? Шкуру не есть. Открыть банан полностью, позицию выкрывал. Не, а про банан что, чувак? Что? Это первая шутка. Давай, раз, два, три. Не, два. Ты будешь говорить. Козлогор, давай ты говоришь. Козлогор. Давай, Козлогор. Давай, три. Давай, Я тебя на бой сейчас вызову. Так, Козел, ребят. О! Ты дверь сожжет. Дверь сожгу короче ребята готовы? да! Слышь ты уже баланс съел? я проще съел вот так давайте О, я давай, погнали давайте раз, два, и поехали ну что это ты пока не Любим, а убийца, не поставим, сейчас ребята, это проголодались, ты шо сильно чувак, не ты ты бля, только рыгай в ту сторону, окей я по чуть-чуть я же не самоубийца чувак, так не получится так блин, что я тебя уберёте? Ребята, давайте как-то, блять, пухом, ботишка. Что, как успехи? О, реально пьёт подходит. Смотри. он Ни хера, ни хера. Она просвет похожа на чай, кстати. Тихо, тихо, ты что? Это не своя сейчас будет! Тихо, тихо! Ты бананом, блядь! С бананом! Тихо, тихо, тихо! Значит, сейчас... Ааа, яй! Мне болит челюсть! У меня бананы на сумку! Давай! У меня челюсть болит, держать бутылку! Ты же блеводешь, чувак. Не делай, ты на него блю. А бля, человек, видно, как ему уже плохо. Он же смеяться не хочет. Я уже уезжал. Все, красава, красава, ел. Вот это... Я тебя почти убил. Ээ, Азлагор, easy вин! О, oh, поздравляю. Ладно, я его не буду, потому что ты какой-то... Ладно, ладно. Дай салфетку, я ему руку пожму. Ой, блядь. Ой, бля, пацаны, я не снимал. Шут. Блядь, я втерялись обувью. Несмотря на то, сколько ты популярный, искали бы тебя или нет. А ты что не допил? Я вообще не пью, Пепси. Я вообще не пью. Азлагор, Азлагор, можно с тобой еще какой-то челлендж? Нет! Спасибо, ребят! Ребят, мне с ним еще домой же... ехать не надо! Да. Что? А, с ним? Так, мы на я... я слева, Нет, справа! Для меня справа! Кто ты? Победил ты? Вы... Да. да! Не, я выиграл! Давай побеждает! Витя У -у -у! Нет! Ладно, ну, это, все, это, это, шут... это, была... это была фальсификация! Смешная шутка? Да! Итак! Авторитетный судья, рефери, Азлагор, присуждает победу! Так, да, тихо, тихо! присуждать победу. Помнишь, как его зовут? Побеждает он. Подожди, давай еще. Как зовут? Максим. Максим. Просто может у меня посемена плохая память. Ставишься? Я вот наверно блогеров 5 или 6 меня это сказали. Да вы просто тупые все. Итак, авторитетное жюри. вынесла вердик побеждает Максим! Уууу! И И дальше. Шумит. Мне не говорит. Соловей, разбойник, Блэн! Это ужасно, да. Слушай, Слушай как если это еще его... посбустни.